Кто тебе там, Бергич, выплатил? Как же мы с тобой связывались? Да. По телефону от мамки. У тебя у меня есть в списках? Нет. Телефон книги есть? Нет. Как нету? Ну, ты Ценов... же понимала, как ты звонил? Ценовая карточка. Ну, а старая где? Старая мамки, дома. А мамка где живет? В Величии. Она тоже продажная? Адрес. Нет. Адрес, как, ты... как не продажная? Она он типа не знал, что ты это, да, сдаешь наши позиции? Знала? Да по глазам как? Адрес какой? В Луганске 166 Да, 166. Мама да, там я тоже я живет? Мою Ирина Адамьевна А твое как? Синяйская да. Оксана Сегеевна С какого бачка? Да, с да, да, сыном и дочкой Ну, а вот эти бабы тебе платили что-то? Платили А Жонцы, нет? Платили? Да. Сколько платили? 400-500 А что это такая дешевка, блядь? Там больше дают, блядь что-то тебе продешевею. Это им библиотеческую сетку, правильно? Эту, вонскую 20... часть, да, сдавала да. перемещение? Да. Ясно. Сейчас, если там сдачек побольше, где-то знаешь, где они сейчас находят. Тебе это за... Ну. Пока не убьют тебя. Просто поменять на наших. Тебе не стыдно вообще? Ну, стыдно. Ну, если стыдно, что-то же два года, сука, тогда на них работали.